Христос воскресе! Воистину воскресе! Михаил Григорьевич, мы встречаемся сегодня с вами в эти замечательные пасхальные дни, когда душа наполнена радостью духовной. Вы могли бы с нами побеседовать о том, насколько радостью духовной может наполнять нас литература, что она дает и что может дать нам театр, построенный на хорошей литературе? Ну, дело в том, что, по моему глубокому убеждению, русская культура, она в огромной степени культура слова. И есть вот вообще в целом в театре к конца 20 века и начала нынешнего, имеет... Такая, имеет такую мощную тенденцию развития идей, что все должно быть выражено телом. А слово, так сказать, угнетается. То есть развивается пластические искусства. Развивается искусство. Э, ну, то есть, э, которые воздействуют на слух, там, музыка, предположим, Я не говорю ни в коем случае, что эти искусства, так сказать, ущербны или там какие-то, так сказать, иные, но словесное творчество э, ничем не восполнимо, ничем не заменимо. Более того... Даже вот то, что мы славяне, что слава, слово, вначале было слово, сколько созвучий, сколько одинаковых корней. То есть в основе русского театра, как я уже сказал, в основе русской культуры лежит именно слово. И поэтому, когда исчезает акцент на слове, исчезает какой-то смысл нашей культуры. В настоящее время мы, мы живем все-таки в эпоху постмодерна, такая проявилась внятная идея отказа от логоцентризма, то есть от идеи лога, слова, от слова центризма, от идеи центризма, то есть иметь искусство, в котором существует внятная идея. Это не совсем принадлежит области эстетики, по мнению как раз деятелей постмодерна. Но это нарушение основ русской культуры. Более того, могу вам сказать, что драматический театр – это, собственно, есть театр слова. И для драматического театра, есть такая даже формулировка, 80% успеха – это репертуар, то есть литература, драма. Найти, Ну, мы знаем с вами, что когда возникает замечательное явление в драматургии, ну, например, в 20 веке возник великий драматург Вампилов. И сразу театры, так сказать, всей страны ставят Вампилова. Не потому что они, так сказать, вот, влюбились так по каким-то странным причинам в Вампилово, потому что она в литературе. И уж точно в драматургии, это явление крайне редкое. Театры и режиссеры мучаются, не имея современной полноценной литературы, драматургии. Может быть, поэтому так жаждет душа режиссера обращаться к классике. Тем более, что проблемы, так сказать, которые стоят перед человеком, в каком бы, так сказать, социуме, он не пребывал. Проблемы те же самые. Они действительно вечные, и законы духа, души, нравственности – все это законы, которые не изменяются. Это та основа, на которой, мы, на которой мы существуем. Это те проблемы, которые решает каждый человек, каждое поколение в очередной раз про себя, для себя. И… Можно сказать, что постоянно, перманентно. У каждого поколения они стоят, эти вопросы. И поэтому так жаждет душа, как я уже сказал, обращаться к чему-то истинному в художественном отношении, в эстетическом плане. Поэтому мы и обращаемся. Вот наш театр, у нас очень много классики, очень много э, в нашем репертуаре драматургов, ну и прозаиков тоже и даже поэзии, то есть той самой, которая ушла уже как будто бы вдаль времен, но на самом деле она необыкновенно современна. Если говорить еще о литературе, в смысле... Прозы, то есть часто говорят вот, обращение к литературе, и имеют в виду обращение к прозаикам. Там, далеко не всегда мы можем обратиться там, к Толстому, к, к Чехову, именно, ну и к другим так сказать, писателям, именно к их драме. Хочется реализовать, когда в произведении затронуто что-то чрезвычайно важное для души, сейчас, нам, сегодня и зрителям, как, как нам кажется, то мы сталкиваемся с проблемой реализации прозы. Это очень серьезная проблема, и у нас очень много в нашем театре э, спектаклей, которые поставлены именно по прозаическим произведениям. У нас очень большой опыт по реализации, по инсценизации прозы. Это очень интересный процесс, который увлекает не только в содержательном плане, но и в плане эстетическом. То есть, когда для реализации, так сказать, вот этого материала необходимо нафантазировать такую форму, которая бы адекватно выразила этот материал и возникают ну, какие-то для нас прежде всего художественные открытия то есть все это очень такой интересный процесс но в любом случае ведет литература и именно верность духу первоисточника думаю что это непреложный принцип и, так сказать, нельзя эксплуатировать автора, когда ты с ним не совпадаешь по своим установкам. Никогда нельзя ставить, я глубоко убежден в этом спектакль на основе там, классики, извращая все содержание. Но может быть жанровое отличие, могут быть какие-то иные ракурсы взгляда на предмет, но суть не должна исчезать и искажаться и превращаться в свою противоположность. Скажите, Сейчас. А... Сейчас. А, пожалуйста, вы сказали о том, что да. хорошие книги... Должны ставится в театр. Что значит хорошая книга? Что должно быть в книге? Что вообще дает книга человеку? Ну, это вопрос в некотором роде странный, потому что книга, литература э, дает возможность совершенно уникального. Постижение жизни и постижение жизни такого, такого синтетического, что ли, когда присутствует и творчество художника, и творчество читателя, потому что читатель, прочитывая слово, очень многое дофантазирует, очень многое дополняет своим воображением, включением в процесс так сказать, этого взаимодействия с писателем, включает и свое отношение к разным явлениям жизни. И это удивительный процесс, потому что когда есть одностороннее восприятие, восприятие искусства, литературы, это вливание каких-то знаний, эмоций одностороннее, если нет этого обмена, то здесь теряется очень большое качество коммуникации. Но вот литература обладает этими возможностями, а уж театр, основой которого является, драматический театр, я имею в виду, основой которого является литература, тем более. То есть вне этого взаимодействия, собственно, и нет литературы. Потому что какие-то произведения, например, ну, например, живопись, там мы только созерцаем. Да, конечно, есть какое-то взаимодействие, но именно литература дает возможность очень многое дорисовывать самому читателю. А уж театр, тем более, это театр и литература это ну, какие-то две части для театра. Ну, неизбежно это, так сказать, включение в себя и литература. То есть литература, наверное, может без театра, но театр без литературы, увы, может только бессловесный. Ну, пантомимы, хотя и тут нужна литература на самом деле. Когда вы поняли важность книги? правда, В детстве Ой, есть очень дорогие впечатления, хотя, конечно, я уже вырастал в то время, когда зрелищное искусство так или иначе влияли очень сильно на меня, но и литература это была особенная, особенный вначале таинственный мир, потом этот мир необыкновенно богатый, в который я входил и открывал. Ну, тут нужно очень много приводить примеров. Когда-то меня поразило, там, предположим, МуМу. Это это великое произведение, или каштанка, ну, вот, так сказать, как будто речь идет о ну, собачке, что там так сказать, судьба собачек, но на самом деле в них заключен такой импульс гуманности, такой импульс именно христианской любви, то есть когда возникает вот эта потребность осуществить этот принцип, ну, о чем мы и говорим. Господа, есть, так сказать, внятные высказывания. То есть, блажен, кто тварь милует. Во всяком случае, это было объяснено не на словах, а проникло в сердце. И вот эта удивительная способность литературы попадать в сердце, то есть, тот самый цветы отцы ведь часто говорят, что ум человеческий в сердце. Так вот, это попадание в сердце, это особое качество литературы, ну и искусство, конечно, тоже. Вот и когда этого не бывает, то есть когда, например, существует, ну там черный квадрат, например, вот все, так сказать, это антиикона там и прочее, мне это трудно называть искусством, это как один священник, он искусствовед сам, он так и называет современное не искусство. Ну вот. Здесь нет этого попадания в сердце. Можно размышлять достаточно холодно о чем то но вот этого принципа попадания в сердце нет. Тем более, что Иван Санчелин, которого я глубоко чту, замечательно высказался о том, что свойство русской культуры – это совестливость и сердечность. И вот здесь слово «литература» Как без, без литературы эти принципы, как бы, они ну, не имеют возможности столь полно осуществиться в сердце человеческом. Поэтому именно литература, ну и искусство, которые связаны с ней, ну, прежде всего я сейчас говорю и о театре тоже, как раз обладают возможность коснуться сердца. Мы можем слушать замечательную даже проповедь священника который назидает. А вот мне в свое время Иоанн Кристьянкин, отец Иоанн Кристьянкин, сказал, только не назидайте. Вот если вы занимаетесь искусством, театром, вот, не надо назидать. То есть, чтобы попало в сердце, оказывается, назидать не надо. И вот здесь-то это сотворчество, это проникновение именно через... Тут такой комплексная проблема попадания и в сознание, и в сердце, то есть и в рациональное начало, и в эмоциональное, и ну, то есть вот так, такого комплексного попадания, наверное, никакое другое искусство не имеет возможности осуществлять. – Какая книга э, имела на вашу жизнь наиболее сильное влияние, перевернула что-то, может быть, изменила в вашей жизни навсегда? – Ну, огромное влияние на меня имел Роман Достоевского «Братья Карамазовы», и вот этот особенно, вот это, этот фрагмент остарцы за семьи, вот. и еще огромное влияние тоже имела книга Гоголя, выбранные места из переписки с друзьями. Конечно, я вообще там Гоголь люблю, там, и Пушкин у меня, Чехов любовь, то есть все, все это, конечно, это все настоящее, это все влияет очень сильно, естественно и благодатно, но вот такие очень такое кардинальное влияние, которое перевернуло в чем то существенном, принципиальном отношении к жизни, связано, наверное, с этими двумя книгами. Сегодня многие молодые люди пользуются гаджетами. Как Вы считаете, чем отличается чтение с экрана светящегося от чтения книги бумажной? Я этот вопрос не анализировал так, так сказать, не, не, не, не делал каких-то окончательных выводов, я могу, обратить, так сказать, слушать свое сердце, и я, у меня очень большое отторжение от гаджетов, я, я ощущаю, просто дело в том, что я не читаю эти гаджеты, я читаю книги, я, я не могу их читать, к сожалению, вот. Сегодня это, наверное, неизбежно, нужно это делать, но я не могу заменить книгу гаджетами. Теряется что-то очень значимое. Может быть, я не прав, потому что, ну что ж, в свое время ведь протестовали и против книг тоже. Все было написано в соборе, как в свое время герой романа Гюго собор Парижской Богоматери в тот момент, когда был изобретен станок книга печатания, сказал это, то есть книгопечатание убьет то, то есть собор. Собор был той книгой, в которой воплощались все искусства, причем в таком слиянии синтетическом. То есть, а здесь вот ведь был протест против книги тоже. Я предполагаю, может быть, это я уже настолько традиционен, и поэтому так протестую. Но если говорить вот о субъективных ощущениях, мне кажется, что эм, что-то выхолащивается очень существенное. Я не говорю про игры, про общение через смс, через вот это посредственное общение, когда реальный мир делается ненужным когда человек уходит и тонет, уходит в никуда фактически. Это бедствие, действительно. И тут все эти игромании, все эти компьютеромании – это страшно. Но вот такое сравнение, я только могу сказать, что не лежит душа. Меня как-то спросил издатель одного православного, Издание, Искусство что? Катарсис или метаноя? То есть, конечно, цель искусства – катарсис, но, возможно, я просто по себе это знаю, возможно, что возникает вот это особое чувство, когда ты действительно изменяешься благодаря взаимодействию с искусством и с литературой. Вот почему необходимо каждому постоянно общаться с литературой, с великой литературой, ее, так сказать, охватить не так-то просто, потому что именно благодаря этому общению мы имеем возможность измениться в духовном даже плане.